Окей, ну я переведу его непосредственно, как вопрос звучит. Она спрашивает, или он спрашивает, каким образом выглядит твоя недельная занятость и недельный образ жизни. Обычная неделя. То есть, вот, и потом он спрашивает, или ты постоянно голодаешь и постоянно депривируешь сон, или ты только этим занимаешься иногда. Uh, вот так вот у меня расписан график <laughs> okay, so what I'm showing now is my schedule for a week or for a month марафоны, uh консультации -huh. um, и um, там марафоны, консультации, встречи очень много очень много у меня общения и у меня практически нет свободного времени, чтобы там, чтобы что-то делать такое, что мне неприятно или не хочется. Okay, so she says I am very busy with different uh, meeting meeting people, uh, like communicating with people. I have lots of communication with people. Um, I, I have a, a consultations that I provide for people. Uh, I have a, I did what's called marathons, which is like courses or workshops. Uh, of this lifestyle, and uh, um, practically speaking, I don't have any uh, free time to do something that I, that I wouldn't like to do. Okay, and I'm not fasting, I'm just choosing a different lifestyle without food, and for now I don't have any food in my life, Потому что я не интересуюсь этим. Вот, и там второй вопрос про загревацию сна, ты привируешь ли ты постоянно или, или иногда, как это происходит в твоем случае. Это как мой организм будет действовать, но я сплю очень мало, и бывает, что не сплю четыре, пять, максимум десять дней.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 Um, but uh, those two hours are usually not uh, in sequence, not uh, not uh, like without stopping two hours in one piece. But um, so uh, for, for, the, for 20 minutes. yeah? 20, for 20, for 40 maximum. Yeah, so but, yeah, but I, uh, it, it is. What are you I don't deep sleep. okay. Ah, okay. So and so I divided.